Шанс, ты звезда. А на эту сцену я приглашаю Нашу следующую артистку Наталья Рыбкина Встречаем! Лежу озера Синие поля Зову тебя Субтитры создавал DimaTorzok